И всем привет, это канал Водострима, его не смею надущий, Дмитрий Иванов. Сегодня мы подводим итоги YouTube активности. Для того, чтобы поучаствовать, надо было поставить лайк и написать комментарий с игровым нихом желательно под определенным видео. В этом месяце было также три видео. Это видео про Panzermods. Видео про, 100, про 121 средний танк Китая. Десятка. И мой обзор по китайским ПТСало со второго по десятый уровень. Ну давайте подведем итоги наших конкурсов. Так, точнее, конкурса. Копируем ссылочку. Так, и вставляем. Так, 255 просмотров, 56 комментариев, 44 палки. Давайте посмотрим. И победителем у нас становится... Сергей, все, неплохой премьер, но не лучший требует скилла. Согласен. Так, продублируем. Теперь за вот этот обзорчик. Так, всего 40 Мне повезет. Давайте, кому же повезет. И Андрей Журалев качаю, скоро будет ник в игре Локомото, Мода. Поздравляю. Так, ну и последний обзор. Ну, тут у нас уже 10. зашло немного. Так, давайте. Сергей Семин, как-нибудь покатаю. Сергей 93 ремонт. Ну, не знаю, не знаю, ладно, Сергей, напишу, что правильно, не потом. Всех поздравляю, участвуйте в наших конкурсах, смотрите все видосы, если нравится, ставьте лайк. Ну, за не нравится можно и дизлайков наказать. Всем спасибо, всем пока.